Ребята, мы на канале Свети и Давайте что-то сегодня по, э, ну, попробуем потопить на Энки-бэннике. А еще я вам хочу потом показать новый клип, даже Кошкин называется Инстабом. Ну, давайте на Энки-бэннике и, и что мы потопим. Энки-бэннике ели вареньки, Энки-бэннике трос. Трос. Вышел месеный моток. Давайте потопить. <связь> будем топить. Блин, прощай, блин. Он Ребята, он подоебился! Он мокрый, ребят, он мокрый. Не его не жалко. И напишите в комментариях, какие еще эксперименты написать с ним. Что ты делаешь? <свес> Общем, я хочу вам в морозилке его протестировать. Посмотрим, что с ним станет. Давайте протестируем все-таки новый клип с Включаем. Интересно, я его даже не видеть. Посмотрите, это у нее машина новая, или что? Ничего okay. себе. <nots> <smack> Пишите в комментариях, какой вам нравится клип. Вот этот или клип миллион. Еще напишите, кто вам больше всего нравится. Э, Даша кошкина с ее клипами или да. Это школа урок. Ребят, но Диана мне тоже очень нравится, особенно ее клип новенькая. Нажимайте на колокольчик Пишите хорошие комментарии Мне будет, ну, вам приятно Ой, вам не сложно, мне приятно Ну и пока-пока